Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании, а точнее из солнечного Махмутлара. По вашим многочисленным просьбам сегодня мы приехали в магазин Кожи, который называется Саша и находится в самом центре Махмутлара. Прям за зданием, где расположен магазин находится субботний рынок, а вот здесь вот находятся часы, знаменитые часы на перекрестке. Поэтому в описании к этому видео обязательно смотрите все контакты этого магазина, контакты продавца, который прекрасно говорит по-русски. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы заранее можете задавать по поводу цены, качества, ну и, конечно же, модели, которые представлены в этом магазине. В магазине представлено большое количество кожаной обуви, ну и, конечно же, самое главное, на первом этаже есть сумки, и куртки кожаные куртки из мужских и женских коллекций этого года. На втором этаже представлены более зимние варианты. Это кожаные пуховики, шубы, пальто из кашемира, шерсти и других натуральных тканей. Ну а на этом этаже есть вот такие вот модели курток от самых простых, так называемых классических и цены на кожаные куртки в этом магазине начинаются от 70-80 долларов. Ну и что самое интересное, здесь есть не просто классические модели, но и очень красивые модели для молодежи. Например, вот такого вот плана, яркие красивые модели неоновых цветов, если вы хотите выделяться на фоне города. Здравствуйте, меня зовут Николай. Сегодня мы хотим показать вам то, что в этом сезоне, то, что у нас в магазине, например, вот есть такое какие обновления и из курток, и сумок. Мы чуть-чуть по сравнению с прошлыми годами чуть-чуть расширились. Расширились как? Ну, расширили чуть-чуть ассортимент. У нас появилась обувь качественная, фабричная, стамбульская обувь, чисто кожаная. Потому что здесь внутри все полностью кожаное. И куртки, и сумки, и обувь. Такого стараемся привозить именно только высокого качества, поэтому э, на любую купленную вещь мы даем и гарантию. Такие классические куртки, которые вот, они кожаные, классика, ничего лишнего, фурнитуры большой нет. Ее можно купить, например, за 70 долларов, за 80 долларов по размерам. Но здесь осталось именно вот э, минимальные, да, вот маленькие размеры, если можно выбрать а стандартные, например, куртки обычные. Можно купить и 100, 150, 200, опять же, в зависимости от модели, от модели, от качества кожи. И, и фурнитуры тоже, тоже самое. Есть, например, кожаные платья. Вот такие вот очень. Кстати, очень, очень красивые и очень ходовые, ходовые вот эти вот платья. Тонкие, из То -то... тонкой-тонкой перчаточной кожи. Есть, вот, например, обувь, посмотрите, вот это вот у нас новое появилось. Очень большой выбор, например, есть и на каблуке высоком. Вот такой вот каблук. И есть вот такие вот. Разные новые новинки, например, вот такая платформа. Тоже нравится девушкам вот такие. Они есть и разных цветов и моделей. Сумки полностью все кожаные. Где-то, например, начинаются приблизительно от 78-90 долларов. Так скажем, маленькие сумки, например. И дальше сегмент поднимается. Там можно сумку посмотреть и, конечно, и за 300 долларов. Но это опять же зависит, большая она фурнитура. Какого она качества. Что касается, опять же, кожаных курток. Э -э, могу показать. Вот, например, такая обычная классическая куртка. Но она тоже из ягненка. Очень хорошая, мягкая кожа. И она фабрична. Чисто фабричная. 80, например, за 100 долларов. Э -э, такие приблизительно цены. Э -э, они есть, смотрите. Если это темно-синяя, то она может быть и в желтом цвете такая же. Опять же, модель. Тоже модель хорошая. Но это косуха. Хорошая модель фурнитура, видите, вот заметно, именно фурнитура дорогая, хорошая, прямо у и кожа хорошая, да, мягкая, да. смотрите какая, она прям как текстильная. Смотрите, вот такая вот может быть с принтом, опять же на вкус и цвет любителя нет, так скажем, то есть на любой вкус. Вот такая куртка, а я говорил о фурнитуре, например, да, и вот, ну, вот эти камни, вот это все, это в цене поднимает куртку, меняет эту куртку, например, она полностью кожаная, стеганая, хорошая. Но чем больше, например, фурнитуры в ней, она чуть-чуть меняется в цене. Вот еще классическая, например, обычная классика, ничего лишнего, черная. Сейчас в основном спрашивают именно такие куртки, классика без ничего. Или же обувь, например, вот эта вот обувь, посмотрите, здесь, например, есть на маленьком каблуке, да, вот на низком, например, вот эта вот кожа или лаковая есть, или же крайка. Она очень мягкая, очень мягкая. И вот этот современный, вот этот новый стиль каблука, 100% кожа, она, смотрите, какая мягкая. Видите, они есть и в бежевом, и в черном, и в белом. Теперь мы на втором этаже. Здесь у нас тоже отделение, скажем, такое чисто мужское, все для мужчин. Сумки, кое-какие есть шлепки и есть обувь. Например, есть вот такая вот из натурального питона, такая вот темно-синего цвета. Это натуральный питон 100%. Хорошего. Качество мягкое, хорошее Качество она кожа мягкая, хорошая, но прочная. Сумки обычные, например, можно посмотреть вот такое, например, или же вот такое вот для ноутбука тоже есть. Вот больше размеры есть разные. Кожаные 100%, фабричные, хорошие сумки. И цены варьируются тоже также же. Где-то можно купить сумку, например, вот меньше, меньшего размера, например, за 60-70 и может купить 100 и чуть-чуть больше. Из мужских курток можно выбрать так же, как и женские, например, посмотреть что-нибудь со скидкой. То, что у нас есть такой отдельный, например, вот район, как бы есть куртки, которые остались по размеру. Их можно выбрать там за 100 долларов, за 120, за 130, хотя в свое время эти куртки стоили чуть-чуть дороже. Но выбор большой, например, полностью вот этот верх в основном это на резинке вот такие вот модели, а низ... Низ полностью такие более пиджаки. Здесь качество вот в этой куртке вы сами замечаете. Это называется стиранная кожа. Она очень мягкая, очень нежная кожа. Хорошая. Без лишних вот этих фурнитур. Но хотя вот эта фурнитура очень дорогая, например, очень хорошая фурнитура качественная. То есть не быстро похоронется ничего. Есть разные куртки. Если посмотреть, например, с этой стороны, например, зимние есть куртки. Вот здесь есть хороший длинный пуховик. Вот это новое мы так получили. Длинная, хорошая куртка, кожаная, очень теплая, теплая, кстати, очень хорошо сделанная, тоненькая, легкая, классика, без ничего лишнего абсолютно. Такие вещи спрашивают часто. Есть кашемир, кашемировое пальто, можно посмотреть. Есть здесь, например, куртки, скажем, вот такие вот на синтепоне, короткие, с воротником таким, натуральный мех. Синтепония чисто кожаная, хорошая куртка, но ее можно купить в разы в разы дешевле, чем она стоила раньше, например. Mm -hmm. Из осенних тоже самое. Можно посмотреть, например, вот такую двустороннюю куртку, матовая, мягкая, легкая куртка. Ее даже можно носить летом, на но прохладное лето. Сейчас Айхан примерит несколько моделей. В прошлом году мы тоже здесь покупали ему очень классную куртку. Носится она прекрасно, а в этот раз... Мерей Тайхан, вот такую вот комбинированную кожаную замшей. Очень, очень красивая модель. Шо, И есть еще одна вот такая вот модель, это чисто классическая. Тоже легкая модель, очень классная кожа, блестящая. Шо, Куда Насыл? Фиф? Здесь наверху в основном у нас меха. Кашемир, есть комбинированные вещи, например, вот, вот это вот кашемир и с воротником норка, например. Норка отстегивается, очень хорошее такое стильное пальто, пальто как говорят, халат с поясом. И такое же есть, смотрите, вот то же самое есть, одинаковая Модель одинаковая, это без воротника, оно пудрового цвета. И оба пальто тоже очень красивые. Есть, например, меховые вот эти, вот более такие с капюшоном. Вот такой цвет очень красивый. Они двусторонние. Можно и на ту сторону носить, можно на эту. С этой стороны она будет такая лазерная обработка. Если, например, на какую-то дождливую погоду. С этой стороны она смотрится как шутка. Это натуральный мех, это овчина. Дальше есть шерстяные вот такие вот, можно назвать, тоже пальто. С коротким рукавом мех у них отстегивается. Это натуральная шерсть 100%. Смотрите. И они есть тоже в двух цветах, опять же. Можно посмотреть и белую. Белая, конечно, тоже красивая, очень нарядная. Но есть и зеленый вот такой вот цвет. Хорошо, кашемировая пальто. Можно вот такое посмотреть классическое. Вот это хорошее пальто. Мех опять же отстегивается. Вот это вот тоже интересная вещь. В новом стиле такое. Только-только нам -только привезли. Оно теплое. То есть с подкладом. С хорошим таким теплым подкладом. Здесь опять же кашемир идет короткий короткий стиль. Опять же, здесь отстегиваются и рукава, то есть мех на рукавах, и воротник. И оно становится просто классическим, обычным пальтом. Но это оверсайз, оно как бы идет реглан, такой широкий стиль. Но качество Пашимира очень хорошее, это фабричная хорошая вещь. Здесь идет альпака. Кстати, вот это одна из продаваемых моделей. Здесь идет альпака, норка и баллонь. Она такая тоже в стиле широком. Те, кто любит например, вот такие вот оверсайзы, хорошая стильная, кстати, очень теплая вещь. Она кажется легкой. например, даже если смотрят, например, легкая очень, да, но она в то же время очень теплая. Все тоже двухсторонняя классическая, стойка воротник, ничего лишнего абсолютно есть и в светлом белом цвете есть и в коричневом. Кстати, есть еще она и в черном. Из комбинированных вещей я говорю, вот это вот, например, здесь идет Rex, сзади полностью балон. Ну, она спереди как бы укороченная, а сзади удлиненная. С таким вот тоже же фурнитурой современно хорошая. Вот эти могу предложить. Например, вот эти вот пилоты. Как их называют. Есть вот такая вот, как бы оверсайз, Она не приталенная, она ровная. Прямая модель черно-белая. И похожая, например, вот с пилотов. Те, кто любит в таком стиле, что то вот эти как бы косухие пилоты. Натуральный мех, овчина. Пудровый, есть зеленый цвет. Дальше можно посмотреть вот такую вот вещь. Ну, здесь больше фурнитуры, мех Например, вот Это, это Тоскана Вот эта вот, кстати, моделька симпатичная Очень хорошая модель Она идет как бы оверсайз Такой пиджак с карманами Ничего лишнего абсолютно Подойдет любую Кстати, она тоже двухсторонняя Можно ее и на ту сторону носить и на эту. Если не нравятся эти цвета Вот эту вот модель можно будет заказать В других цветах, например, антрацит Или какой-то темно-синий, бежевый или же коричневого, в любом цвете можно заказать. Любую модель, например, не нравится воротник, что-то можно изменить, то опять же заказываем. На фабрике заказываем, вы можете изменить модель. Есть, есть вот такие вот комбинированные, кстати, сейчас очень ходовые вещи. Вот такая вот балонь. Это материал такой антирейн, он непромокаемый. Вот это вот сверху натуральный мех с капюшоном. Моделька тоже современная, интересная. Здесь, видите, манжет, то есть непродуваемая. Есть вот такая вот бежевая, здесь материал идет вообще великолепно его просто можно мочить, то есть в дождь носить ничего с ним не будет. Но опять же в комбинации идет с натуральным мехом, то есть писец, овчина, такие же есть, темно синий удлиненные, и такие же еще есть укороченные варианты, они у нас висят там. А это пуховики уже обычные, например, чисто кожаные пуховики, приталенные, они есть в цветах, опять же, э, можно сделать в любом цвете, можно даже красный выбрать, или другой, или желтый. Опять, то есть, смотрите, вот такая вот вещь, это чисто баллонь. Здесь ничего кожаного нет, никакой комбинации, просто сзади надпись, чисто баллоневая кофе, легкая, но очень теплая. Добро пожаловать, ждем вас, дорогие гости, к нам в магазин, приходите, убирайте. Смотрите, у нас хороший выбор, и я вам гарантирую, наверное, вам сто процентов что-то понравится. Друзья, я выбрала для того, чтобы примерить вот такое вот пальто, оно может быть использовано и зимой, как демисезонно, из натуральной кожи. Два пальто из натурального кашемира, вот такой вот более зимний вариант, шубка, кстати, она двусторонняя, из овчины. И вот такая вот интересная модель. Это сверху натуральный мех овчина, а внизу специальная ткань, которая называется антирей. То есть она не, не промокающая. Очень легкая, приятная. Несмотря на то, что это обычная баллоневая ткань. Очень мягкая, удобная. Кстати, если вы любите какие-то необычные модели, вот можно обратить внимание на эту модель. Она и... Скажем так, такая спортивно-молодежная и одновременно, ну, даже классическая. Есть капюшон. То есть зимой он достаточно, видите, такой глубокий, будет защищать от ветра. Очень красивая повседневная, повседневная модель. Вот такая вот еще модель тоже. Это более уже на какой-то теплый сезон и... Это натуральная кожа, длинная пальто с натуральным мехом, с капюшоном. Кстати, опять же, капюшон здесь отстегивается. И плюс в том, что капюшон глубокий. То есть зимой он вас будет защищать от ветра. Вот так вот выглядит эта модель. На самом деле, кто любит что-то более классическое, на зиму просто идеально. Здесь, с одной стороны, овчина. А с другой вот такая вот лазером обработанная ткань. Кстати, можно носить на обе стороны. Шубка очень легкая, мягкая. И тоже для тех, кто любит что-то более такое классическое. Воротничок здесь можно вот так вот использовать стойкой. Либо, если погода более теплая, вот таким вот образом. И также шубку можно вывернуть и использовать уже более, наверное, как дубленку. То есть внутри будет мех, а сверху вот такая вот красивая кожа, обработанная лазером. Тоже очень оригинальная модель. Два в одном. Также, друзья, здесь есть два, точнее пальто, но два разных цвета. Вот такой вот. Грязно-розовый, без воротника из норки. И есть вот такой вот красивый цвет с воротником из норки. Это пальто типа халат. Здесь нет никаких застежек, пуговиц. Но э, можно, например, если очень теплая погода, носить прям вот открытым. А если есть ветер, например, можно просто завязать вот таким вот образом. Воротник здесь также снимается. Поэтому... Это на позднюю осень, на раннюю весну Либо, если, например, очень холодное лето где-то, то можно и на лето Смотрите, очень красивое пальто Оно на самом деле э, может выглядеть очень строго классическим С какой-то классической одеждой А если вы наденете, например, джинсы, белые э, кеды, футболку без воротника Оно будет смотреться очень спортивно Поэтому есть вот такой вот красивый цвет а тот кто любит розовый цвет есть и грязно-розового цвета как вы видите в этом магазине просто огромный выбор курток пальто изделий из кожи меха дубленок для мужчин и для женщин всех размеров и не забывайте о том что Здесь также могут подогнать любую модель не только под ваш размер, но и каким-то образом также ее трансформировать, например, воротник или какую-то другую деталь. Вот также пальто. Смотрите, вот таким вот образом оно смотрится ну, очень так спортивно. А если надеть с классической рубашкой, брюками, красивым шарфон, более такую прохладную погоду, хотя оно и такое расслабленное, но тоже очень... Очень удобное и даже на пиджак оно не будет вам нигде не давить ничего. Поэтому, друзья, обязательно приходите в магазин Саша. Магазин кожи и мехов красивой обуви и сумок. Когда приезжаете в Аланию, в Турцию, покупайте только красивые, а самое главное, качественные вещи производства Турции. Обязательно радуйте себя и своих близких. Не забывайте о том, что все контакты этого магазина находятся в описании к видео. Есть также карта, по которой вы очень легко можете найти этот магазин и номер WhatsApp, по которому вы можете задать все интересующие вас вопросы. Поэтому приезжайте, отдыхайте и покупайте классные вещи. И обязательно напишите в комментариях, какое пальто или какая куртка вам понравилась больше всего. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.